Белорусы, трус и предатель Родины Лукашенко, сосцавши, сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину. Эти два гандона используют территорию Беларуси для того, чтобы атаковать братскую Украину. Именно с нашей Белоруссии едут танки, Летят ракеты в сторону братского народа. И сейчас происходит еще более страшное. Теперь хотят послать сюда на верную смерть наших воинов, которые ничего не понимают. Им рассказывают про каких-то нацистов, про какой-то блядь долг нахуй. Они все здесь умрут, потому что Армия Украины, ВСУ, это самая сильная армия в мире. Все, кто сюда приедут, будут лежать в земле, а потом гореть в аду. Пока не поздно. Я призываю всех саботировать любые приказы. Бегите, блядь, в леса. Сидите дома, бухайте. Все, все, любой человек, не выполняйте ничего. Потому что все, что сейчас происходит, это преступление перед человечеством. Это преступление, блядь, перед Господом Богом, нахуй. Куда вы лезете? А пока не поздно. Вашими руками два тирана, два долбоеба, Путин и Лукашенко, делают свои грязные, темные, черные делишки, блядь. Скоро им хана, нахуй. Мы здесь в Украине, я, Виталий Огурков, пацаны из Брута, здесь наши дети, и мы знаем, насколько сильна Украина, какие здесь прекрасные люди живут. Если, блядь, вы не одумаетесь, вы сюда приедете, и вы здесь умрете. Слава Украине, живи Беларусь!